36 миллионов 400 тысяч Именно столько должно быть разумных цивилизаций в нашей галактике, если опираться на уравнение Дрейка. Уравнение Дрейка – это формула, предназначенная для определения числа внеземных цивилизаций в галактике, с которыми у человечества есть шанс вступить в контакт, сформулированная доктором Фрэнком Дональдом Дрейком, профессором астрономии и астрофизики Калифорнийского университета Санта-Круз в 1960 году. А сейчас вспомним историю а точнее мифы. Древние Атланты, которые по прошествию лет стали легендой, бездоказательной, но не вымершей, и что важнее, она, эта легенда до сих пор живет, она не умрет, она не умирает. Шумеры, индейцы, майя и древние египтяне. Все они жили очень давно. Их цивилизации исчезли. А точнее, люди исчезли. Остались пирамиды, города, памятники, невозможные статуи, совершенство которых... Человек сегодня повторить не в состоянии. Они знали много, слишком много, как нам сейчас кажется. Их пирамиды были построены в строгой определенной последовательности и направлены на звезды, на конкретные звезды. За последние 78 лет мы транслировали в нашу галактику все о нас. Наше радио, наше телевидение, нашу историю, наши великие открытия. Мы пытались докричаться до остальной вселенной, удивляясь, одни ли мы. 36 миллионов цивилизаций и мы до сих пор ничего не услышали в ответ спустя почти век прослушивания. Мы были одни, так было 5 минут назад. Передача шла по радиолинии нейтрального водорода это особая, запрещенная линия излучения нейтрального атомарного водорода, соответствующая длине волны 21,1 сантиметра, Важнейшая радиолиния в радиоастрономии, на которую мы были настроены. Трансцендентное число Такие вещи, как частота водорода, рассчитанная по числу Пи, не встречаются в природе, так что я знал, что сигнал был искусственный. Сигнал пульсировал очень быстро, с равномерной амплитудой. Моей первой догадкой было то, что это, возможно, был какой-то тип цифровой модуляции. Я насчитал 1679 импульсов за одну минуту, в течение которой передача была активна. После этого тишина возобновилась. Сначала числа не имели никакого смысла. Они просто казались случайной смесью шумов. Но эти импульсы были такими равномерными, и на чистоте они были такими тихими. Они должны были исходить от какого-то искусственного источника. Я посмотрел на передачу опять, и мое сердце замерло. 1679. Эта длина совпадала с длиной послания Арасибо. Это радиосигнал, посланный в 1974 году из обсерватории Аресибу, Пуэрто-Рико, США, в направлении шарового звездного скомпления М-13, которое было отправлено 40 лет назад. Я стал возбужденно собирать кусочки послания в оригинальный прямоугольник. 73 на 23 Я не дошел и до половины, прежде чем мои ожидания были подтверждены Это было то самое сообщение Числа в бинарном коде от 1 до 10 Атомные числа элементов, которые образуют жизнь Формулы наших нуклеидов ДНК кто-то прислушивался к нам и хотел, чтобы мы знали о его присутствии. Потом до меня дошло. Это сообщение было передано 40 лет назад. Это означало, что жизнь должна быть от нас в 20 световых годах. Цивилизация... Которая находилась в пределах дистанции для общения. Это должно было произвести революцию во всех науках, в которых я работал. Астрофизика. Астробиология. астра. Сигнал начал пищать опять. На этот раз медленно. Даже намеренно медленно. Передача идет менее 5 минут. Каждый новый бит появляется по одному в секунду. Я начал записывать их, хотя компьютеры делали это за меня. 01010100. Я сразу понял, что это было то же сообщение, что и до этого. И мысли мчаться сквозь возможности того, чем же это могло быть. Передача закончилась. Передано 248 битов. Конечно, это слишком мало для важного сообщения насколько хорошее в плане важности сообщения для другой цивилизации вы можете переслать имея только 248 бита информации на компьютере для которого файлы такого размера были бы предназначены только для для текста, Что это могло быть? Могли ли они действительно прислать нам сообщение на нашем же языке? Если подумать об этом, то это не так уж и сложно. Мы транслировали каждый язык Земли на протяжении 70 лет. Я начал расшифровывать сообщение первой же схемой, которая пришла мне на ум. Как только я закончил складывать все кусочки сообщения, мне стало невероятно плохо. Слова говорили сами за себя. Be quiet, or they will hear you. В переводе на русский это означает Молчите, иначе они услышат вас. Вначале я обмолвился о людях прошлого. Мы думаем, что они строили пирамиды, направляя их на звезды, чтобы покинуть Землю и улететь к другим мирам. Но что если эти каменные громады были не космическими кораблями, а радиовышками, которые вещали в далекий космос? О своих создателях, жадно желая, чтобы о них узнали. Не спрашивайте себя, куда делись прошлые жители Земли, они никуда не улетали, их просто услышали.